Здесь всем привет, мы находимся в вот Толер-Роте, будем взять столиками. здесь вершится история. У меня был не то чтобы договор с ней с собой, когда я выполнил мастер спорта международного класса, но были мысли, идеи. Так как я не праздновал свой день рождения, свое 18-летие вообще, я решил, что если я выполню МСМК каким-то чудом, какой-то сказкой, хотя я и до последнего верил, и это сделали, то я, возможно, покупаю что? О, есть. Это... Для Шевера. Итак, друзья. В общем, здесь у нас просто виновник всего торжества. Это Canon 800. Здесь у нас микрофон. Роу. Я о нем долго мечтал. Здесь чисто эксклюзив для Шердера, я даже не хотел ее покупать. Топовая камера, камера, и Марик выходит на новый уровень. Ботис, ботис. Да. да, даже китишка. Поздравляю с тебя. Спасибо. Фашистка. И топовая карта. О ней я озвучу по почте, там отдельная история. В общем. А. Еще заряд, извиняюсь, у меня, возможно, не так много эмоций. Типа, я якобы, возможно, не рад. На самом деле, я безумно рад, но меня очень сильно вырубает. Я спал за два дня 6 часов. Даже перед соревнованиями я поспал и спал, поэтому... Сейчас я, в основном, У меня в глазах все но на самом деле, я хочу спать. Не вырубай. Поехали. У нас здесь книжечка. Молодец. Поиски, это, это, что -то, да. это, типа, а если это Да, уже Да. Да. Да. Это ремешок. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да.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 наше время было лучше. Лайк за то, что если любишь, лайк. Почувствуй себя. Лайк, если любишь, поклонники. Короче, это у нас... Что-то похоже никто не Это объектив, ребята. Кстати, я взял объектив китовый. Это получается IFS 1855 STM. В общем, скажем так, у меня никогда в жизни не было котиков, никогда в жизни не было камеры. И я абсолютно не шарил, но за два дня я пошел экстренный курс. Делал там по сайтам, посмотрел обзорочек и все такое. И могу сказать, что я стою на таком объективе, потому что у него есть зум. То есть у меня был выбор 50 мм, чисто полцена, либо объектив с зумом. 50 мм это прям будет ну, так и топ, и там диафрагма гораздо гораздо на просто меньше. В общем, значение диафрагмы меньше, и больше. Это более темнее, он здесь так побольше. Но зато он зум. Я решил раз не Вот так вот он у нас выглядит. У нас с двух сторон закрыт. Экрана Это прикольно, ман. да? Я положу его сюда, чтобы никуда не сходить. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Это оно, ребят, <смех> это оно. Первый взгляд, как она еще сделала. На самом деле, это же, уверится, что камера сейчас уже у мне. Так, я снова пришел. Так, <смех> Первый вопрос, как ее мне... нацепить? Помочь? Дышали. Дышали. Решали. Так, идея тоже сам. Чувствуйте теоретически. Здесь, значит, есть натяжки. Вот да. Опа. Опа. Это хороший. Так, ладно, да. Та по что я смотрю бесконечно. Окей, okay, теперь надо, надо следить. А вот это по-настоящему стоит снимать. Не Извиняюсь. Нет? Нет. Стоп, а как ее следить? Да. Тоже, Почему, нет. когда ты делают блогеры, выглядят гораздо быстрее и легче? То есть они как-то берут, просто так хоп, и все, они так делаются. Да, ладно, стоп, на. Я туплю максимально, поэтому все медленно, все скучно. И за это телефон заканчивается, плюс заканчивается память, сейчас ты удалил некоторые плюсы и нашел здесь вот. Я не понимаю, в чём дело Я думал, это слышите. Вот, это, это зуб. Здесь, вот здесь, я это зуб Мне очень нравится, когда так блогеры Поэтому у меня был безумдикий выбор, я все-таки уже такой. Так, окей. Там был аккумулятор. А там есть тройный аккумулятор, как вы бы? можете? И у нас ножница Катя. Все защищение.